Давай лучше я, у тебя же вечность а пригорает. Набрал металлолома, лучше бы одну вещь стоящую купил. Пригорает у меня, когда ты сутками сидишь в инстаграме. Уважаемый, чтобы еда не пригорала, чтобы готовка была в удовольствии и всегда хорошо получалась, используй казан-эталон. Поистине эталонный казан от магазина wikimar.xyz. Чё ты скалишься? Я уже все заказал. Настоящие чугунные правильные казаны, не имеющие аналогов в мире. Лучшие в мире. Первые на кухне.